Как правило, СМИ всегда должны говорить правду. Однако замечено, что сегодняшняя реальность несколько отошла от золотого правила. Именно отсюда берут свое начало желтая пресса, интриги и огромные заблуждения о профессии журналиста. Очень своевременным и полезным оказался семинар-практикум на площадке Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ с казанской коллегией по жалобам на прессу для представителей СМИ. Одной из тех, кто мог преподать урок профессионализма, стала председатель Союза журналистов Республики Татарстан Риммер Открыв мероприятие, она высказала свое отношение к правде. Новый лет саморегулирование, а сейчас уже у нас есть своя коллегия Казанская, и сорегулирование, пока мы на ноги поставить не можем. Поэтому, конечно, возлагаем большую надежду на то, что вот как-то мы еще должны и подучиться, и что-то новое узнать, и научиться, мы, ну, может быть, более смелыми быть, и более требовательными по отношению к себе, и более взыскательными по отношению к тем, кто нарушает вот наше это... Нормы на, нашем поле. на площадке форума были затронуты многие острые темы современности, такие как этика, освещение религиозных чувств в интернете, поведение в соцсетях, основные признаки пропаганды, проблемы, задачи и пути их решения. Кстати, многозадачная встречи покорила внимание не только опытных журналистов, но и студентов Казанского федерального. Безусловно, здесь каждый смог ощутить не только значимость выбранной профессии, но и полностью осознать, насколько ответственно нести на себе бремя правды. Адель Шемилова, Руслан Урозаев, Универньюз.